Что? Нет, серьезно, можно на секунду? Это у вас показывали по телевизору? Ярый, конечно, говорит, пошло попить. Я в центре. Да, гость? Ну да. Вау. всем привет! Всем привет. Привет! Это Антон из Франции, это громкие рыбы. Я просто мешаю. Мы в гостях. Я здесь мешать. Громкие рыбы, лучший канал на YouTube. Почему у вас только 30 тысяч? Неправильно. Не Правильно! Наши же подписчики не знают тебя, Антон. На меня кто бы смотрел, но тем не менее. Вот. Расскажи о себе. А, да? Да. У нас да. пошло интервью. Окей. Okay. Ребят, меня зовут Антон Риваль, Эки-эй, Антон из Франции. Я актер, э, рэпер, можно сказать, видеоблогер, э, сценарист, стендапер. Вы проехали 900 километров для того, чтобы показать Антону из Франции ролики, которые снимает татарская эстрада. Погоди, это именно татарская эстрада? Татарская эстрада. Это Возможно, сегодня не сможешь спать. Если Серьезно? А это будет комедия? Это будет смешно. Слишком много тизинга, ребят. Давайте мне показывать. Да, давай, давай. Ты сера сугарей. Не говори мне, что это по телеку показывает. Нет, это показывает потерей. Не-не-не. Кстати, кто так падает? То есть мы можем мезанцинировать на секунду человек, который oh. так уронил. Вот это как будто я так ходил, ходил такой, и такой. О! И мы можем тоже на секунду остановиться. Адидасы Адидасы? Там шестиступенчатая коробка передачи. Да, реально. То есть, камермен, оператор, снимал что? Не, ну очевидно, он снимает э, параллельную линию скамейки и а, налегает, да. что линия эти типа, персонажа не пересечется в конце. Но я хочу тебе сказать, что начало уже страшно печальное. Кстати, у меня еще в голове отпечатался этот ребенок с колесом вначале Он у вас есть тоже? Когда ты смотришь на солнце, у тебя потом такая маленькая штука плывет. А, ты пытаешься за ним следить и она да. уходит. у меня сейчас этот ребенок с колесом. Сейчас тебе убираю. Что написано на плакате с ребенком, катящим шину. Разгоним, что начинается сегодня, действительно? Не знаю, апокалипсис. Это реклама чего? Это реклама детского сада. Помнишь, там все время закапывают шины из-под колес, по которым ты бегаешь, падаешь, ломаешь себе. Или это сервис детской вулканизации. Послал широкой за хлебом, а иди мне заплатку на шину поставь. Что это такое? Это типа у меня денег не было? Это типа цветы? Типа позвони мне вечером на подберезовик Я последний раз садик такой делал Тогда это прокатывало Что это было? Панорама с груди Да, безусловно, я это замечал, в целом меня этот кадр устраивает, это как влог, а в чем проблема? Не, ладно, хорошо, хорошо. Мне очень нравится, смотри, реакция, смотрите на ее реакцию еще раз просто. реакция вообще не в центре экрана сейчас, Спасибо, там видно по Спасибо, просто можешь можно тоже показывать, можно сказать, спасибо, а можно, спасибо, я пойду, ладно? Мы так и не узнали, что находится на соц.рекламе. рекламе. Есть ли желание увидеть, что там? Sí. A -a -a -a -a. Компьютер, сделай четче изображение. Мне очень нравится Там, скорее всего, что-то mm -hmm. будущее начинается сегодня. С младенцами и колесами. О! <хирург> Опа! Опачки! Вот это поворот! Второй замечательный татарский сюжетный поворот. Он ей дал лист. Ну что, удивлена? Она такая, спасибо. Ушла и попалась, буквально, смотри, вон на их скамейках. Она реально отошла не больше 10 метров, и она уже с другим парнем. А он такой, типа, надо, наверное, больше листьев, и купил цветы. Понял ошибку. И что же произойдет? Но, сы, она одета так же, то а? есть, ну, вряд ли бы девушка оделась бы это... так же, если был другой день, да? Это... это тот же самый день. Первый всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Тот мальчик с колесом, это был не олимпийский вид спорта, он а, там... Стой, погоди, это та же самая скамейка. По движению, что произошло? Она ушла сюда, он ушел туда, к черной машине. И он уже отсюда идет обратно к скамейке, думаете, как он... Но я хочу что, лог... сказать, что логистика их движения абсолютно безобразна. Да обязательно... В клипах никто не двигается. Так в клип никто не <паспорядка> <звуки> <звуки> да? <Груфлем> вот, <звуки> вот в чем смысл этой песни? Не дарите листики девушкам. Есть еще одна возможность, когда <свуки> можно подарить листья, и это будет нормально. Приглашаешь ее к себе домой, делаешь ванну и посыпаешь листочками и пеной ванну. Ой, видел я эти фотографии, не, честно говоря. Не, не укроп. Цветы-то сорваны <свуки> Да, реально, чувак. Он, он и поэтому кроссовки одел, потому что ему приходилось убегать от охранников. <свуки> Он не выкинул? Он не выкинул, он такой выкинул А, пригодятся э? Оператор такой, погоди, ты прям их в мусор выкинешь? Не жалко? Цветы не выкидывай, сейчас монтажно все сделаем Я свои подарю, я тебе говорю, них их не выкину, точно флешбэк того, что произошло 5 секунд назад Это же реально флешбэк того, что произошло Это как будто я такой... Блин, классно мы и поснимали. Блин, классно мы поснимали. Давайте еще раз так сдвигаемся, а? Да! Слушайте, ребят, я еще раз повторюсь, но это важно мне сказать. Конечно, мы стебемся. Но любое старание нельзя осуждать. Это можно только нам. <смех> Это все шутки, ребят. Татарские клипы бывают, я уверен, очень хорошие. А мы просто шуты, которые любят посмеяться. Однажды сидим с Кириллом дома и приходят комменты: Кто от Антона из Франции? Кто из Антона из Франции? Мы такие, Ба, что за дела? Потом мы узнали, что Антон однажды сказал. Вау, Громкие Рыбы, прикольный канал. А, смотрите их тоже. Это правда. Антон периодически, так сказать, со своего барского плеча рассыпал рецензии на каналы, которые его показались Талант. талантливыми. Два канала, Никита Акс и Громкие Рыбы. Честное слово, это не реклама, нам никто за это не платил. Громкие рыбы, скетчи, Никита Акс. Ну да, женский стендап, женский стендап в виде блога. Короче, ребят, зацените их, посмотрите их видосы, они этого заслуживают, а у них там очень мало подписчиков. Это не реклама, реально, вот, это от чистого сердца. И мы будем это часто делать, мне кажется. Как только мы найдем что-то интересненькое, что можно посмотреть на ютубе, Будем об этом говорить. Сидели в луже, в таких лохмотьях, и он там такие, нам два серебряника кинул. И нам, в нашу шляпу, у нас такие перчатки без здесь без, пальцев нет, такие. Хочу поддерживать такие ребята, как вы, потому что заниматься тем, чем мы занимаемся, именно какие-то актерские вещи, очень почему-то сложно заходит на YouTube. Да. И я надеюсь, что когда у вас будет миллион подписчиков, вы будете также поддерживать маленький канал. Потому что это надо делать. Да. А не так, как все остальные блогеры. БИЧЕС! Вот так сделал такой эксперимент. Давайте попробуем плюсануть от наших подписчиков к Антону. Тысячу подписчиков. Да. Антон нас порекомендовал, нам добавил тысячу подписчиков. Да, реально прикольно. Идите на канал Антона из Франции. Там есть прикольные вещи. Талантливо, актерские. Может быть, даже вот. Да, да, да. Вот мы вот тогда не можем являться, а вот Антон может. Да ладно, вы можете тоже. Давайте. Раз, два, три. Вот в описании, лайки, колокольчики, подписки. Пока! погодите